Привет всем! Сегодня у нас пятнашка. С владельцем перерыли всю машину. Не работал. Э, ни стартер не крутил, ни бензобак. Бензонасос. бензонасос, да, бензонасос не срабатывал. Перебрали все релье, пересмотрели, прозвонили. Всю панельку разобрали, расчехли. Ну, бодяжить ничего не буду, говорить долго не буду. Короче, в чем была причина? Питание, не шло питание. Не шло питание. Все проверили, все посмотрели. Ну вот. Ты скажи, изначально проверяли, не приходил ток? Все проверяли, тока не было. Но банальный провод. Да. Вот он был спаян. Да все, завел, слава богу. Был спаян. Здесь окисленный. Вон провод да, окисленный Все провод обрезали Обрезку сделали Провод ставили И что самое интересное Не, не найдешь не нашли, не нашли причину Это чисто просто случайно Проводку глянули На черный фон Видите вот она Вон она Зараза синяя вот, вот. вся этот, причина, он крас, он вот так вот, черного, вот но... у меня работает машина, просто окислился провод Окислился и, окислился там, провод. Окислился и был испорченный провод, а перебрали всю машину, всю машину прозвонили, всю проводку перебрали знаю, <laughs> Зато поправили, где что не так было, предохранители, все-все перебрали, всю проводку Банальная причина ⁇ окисленный волпровод. Вот так вот. Спасибо за внимание, кому-то может быть полезно. До свидания.